Буду менять масло после 25 сожженных литров бензина. Короче, болты без всякого усилия открутились нахуй, особенно верхний. Просто отверткой прикоснулся, он открутился. Вот это вот нижний в масле. Верхний не в масле. Пиздец, короче. Масла тут вообще мало. Вообще он мал. Пиздец, короче, что за хуйня. Все любят поснимать мотор. Вот он тоже как бы не в масле, ничего не видать. Нихуя, короче. Короче, заменил вот это вот масло, захуярил. Вот это вроде без воды. Все, заебись. Все вошло, короче. Чуть-чуть разлил лишка. Ну, там должно чуть-чуть было остаться в нем. Далил через верхнюю пробку. Я с как, с к чего стреляли? С ружья. С пятерки или семерки? С ружья я ее добыл. А, в лед! Хотел с пули. Красиво шла, она. Красиво шла, Да. Закрытие охоты, можно сказать. Сезона. Но сегодня же четвертая. четвертая Ну-ка, на тебя колед. Так, чуть-чуть проснимается. А я смотрю, блять, она взлетела. Она, да наверное, или она, она пош... по речке летела. Да может она дохлая была, я не понял. Нет, ну вот это вот шелохвост у нее хвостик, ну, видите, хвост. Ну хвост-то вот, да. Четко мы ее. Хвост, она ага. пролетела метров 20 и пизда ну. Ну так было рассчитано. Так, теперь на красную нажмите. Красная это где? Или что там? По центру. Точка К. Квадрат красный. Нажмите на него. На букву нажали, да? Буквы не видел. Ну Пойдите.